И мост? Да, да. Бывает. Собрали урожай и обнаружили вот такого уродца ягодку. Вот такая забавная в комментариях, на что похоже.